А также порадовать алгоритмы YouTube, чтобы выводить наши видео в рекомендации. Оставляйте свои комментарии, делитесь нашим видео друзьями и близкими. Также у нас есть несколько уровней спонсирования нашего канала. Для этого вам нужно лишь нажать на кнопку «Спонсировать» и следовать инструкциям. Спонсоры канала получат доступ к уникальным смайликам и еще ряду плюсов, которые мы готовим для вас в этом году. С уважением, Максим и команда канала ZAN Online. Уважаемые друзья, помните, как в прошлом году у нас произошло резкое повышение цены на сжиженный газ? Конечно не такое резкое, как в Казахстане, но тем не менее. Предварительные итоги таковы, что у нас сегодня на опте, на, на бирже цена варьируется, скажем, за август месяц, если брать с 2 августа по 25 августа, цена варьируется от 50 тысяч за тонну и на вчерашнее число у нас было... 63 500 – цена реализации на, на бирже. То есть вы понимаете, что доставка в республику Калмыкия, себестоимость, да, включение расходов самого хозяйствующего субъекта и так далее. То есть одна из основных причин повышения цен – это повышение цен на опти, на, на бирже. Мероприятие контрольные продолжается, поэтому мы изучаем дальше все расходы хозяйствующих субъектов. Оно привело к конфликту между частными перевозчиками и властью. Тогда перевозчиков никто толком не выслушал и взвешенного компромиссного решения не предложил. В итоге частники вынужденно закрыли свой бизнес и просто ушли с рынка. Сегодня кто-то из них занимается извозом в других городах, а кто-то просто остался без работы и средства существования. Пассажирскими перевозками в городе с тех пор занимается муниципальное предприятие. А все расходы по содержанию несет городской бюджет, если быть точнее, само население города. Замечу, что ранее эти расходы делили совместно город и частники. В результате сейчас транспорта для перевозки пассажиров и маршрутов стало сильно меньше. Да и время работы транспорта сократилось как минимум на час. И если ранее после 7 вечера еще как-то можно было уехать, то теперь вечером для перемещения по городу доступно только такси. Вопрос. Почему нельзя было разрешить проблему, сохранив бизнес и занятость для частников? Например, путем заключения муниципально-частного партнерства, передавая часть приобретаемого автотранспорта в лизинг частникам, при этом требуя соблюдения ими определенных условий при перевозке пассажиров. Соблюдение графиков маршрута, стоимость проезда – вопрос, Насколько более эффективно для города и комфортно для пассажиров стала работа пассажирского автотранспорта с момента ухода с этого рынка частников? Для того, чтобы судить об этом объективно, необходима более точная информация из источников в мэрии и листы. Но то, что во дворах автотранспортных предприятий города стоят десятки разобранных автобусов из ранее разрекламированных подарков и объявленных закупок, ни для кого не является секретом нужна объективная и достоверная информация. Вопросов можно, конечно, задать множество, но понятно главное, что дело совсем не в частниках, а в качестве нашей власти. Прошло уже почти три года, как новая антикризисная команда находится у власти в республике. За это время мы стали свидетелями уже множества различных рукотворных катаклизмов в экономике и народном хозяйстве республики. Три года – это абсолютно достаточный срок для того, чтобы разобраться во всем, сформировать необходимую команду и начать нести полную ответственность за все происходящее на вверенной тебе территории. Иначе зачем тогда было вообще браться за руководство регионом? Например, воду подавать своевременно в каналы, корма заготавливать, да и ветки, нависшие над проводами, срезать нужно ежегодно. Да и много чего еще нужно делать на постоянной основе, своевременно, а не только когда жареный петух в одно место клюнет. К сожалению, наше руководство, ввиду своей полной безграмотности, отсутствие опыта, непонятно на чем основанного членства, а ведь можно было и у опытных людей пригласить, за короткий срок нахождение у власти довело республику до крайней черты. А то, что в последние годы с нашим коммунальным хозяйством происходит беда, ясно всем. Но последние события уже просто ни в какие ворота не лезут. Зима, как и в прошлом году, когда город неожиданно завалил снегом, для наших властей и коммунальных организаций наступила снова абсолютно неожиданно. Зимой... Впервые со времен 90-х годов у нас в листе и в селе Троицком перед Новым годом 28-30 декабря и сразу после Нового года 2-3 января не было сразу ни воды, ни света, ни тепла. В Рио министра ЖКХ энергетики Калмыкии Мангутова так прокомментировала ситуацию. Единственная в Калмыкии электроснабжающая организации является филиал Power City «Юг Калмэнерго». Эта организация не находится в подчинении ни у муниципалитета, ни у республики. Основная причина аварийной ситуации в листе, кроме погодных условий, налить на проводах, высокий износ ветка с электричества сетевого оборудования и дефицит транспортной мощности. К сожалению, мы не видим вовлеченности этой электросетевой организации в решение этих проблем. В инвестиционной программе компании средств предусматриваются в разы меньше, чем требуется. Хотя ежегодно при согласовании инвестиционной программы правительство Калмыкии указывают на эту проблему и на необходимость финансирования всех мероприятий по модернизации электросетевого оборудования в полном объеме. Позиция наших властей, как мы видим, абсолютно ясна. Во всем виноваты предыдущие власти Республики города и все обслуживающие и ресурсоснабжающие организации. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Любая технологически сложная система, коем и является коммунальное хозяйство, требует постоянного и своевременного профилактического обслуживания и обязательного капитального ремонта. Поэтому для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо рассмотреть проблему не только с точки зрения распределения полномочий, но и с точки зрения развития проблемы во времени. Анализируя нынешнее положение дел в нашем ЖКХ, понятно, что виноваты в текущем положении мы все. Власти всех уровней, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и мы сами. Собственники жилья и помещений. Каждый из нас внес свою лепту в текущий печальный итог. В 90-е годы в стране произошла массовая передача в частные руки всех крупнейших ресурсоснабжающих компаний поставщиков электроэнергии, отопления горячей и холодной воды. Спасибо за это Чубайсу. Естественно, что фактически став монополистами, хозяева компании главной целью своей деятельности считают извлечение прибыли. Соответственно, выстраивается и вся система работы с ними потребителями ресурсов, собственниками жилья. Отсюда мы видим постоянный рост тарифов на коммунальные услуги и особое законодательство, по которому должны фактически только мы, а взамен нам ничего. Новый жилищный кодекс закрепил за собственниками ответственность за свой дом и за способ управления домом. У нас в республике процесс перехода домов в ТСЖ и управляющие компании прошел абсолютно незаметно для населения помнились мы уже только после того, как нас разделили по управляющим компаниям. Мало кто из нас понял, что в итоге произошло. И это уже вина прежде всего региональных и местных органов власти, которые обязаны были все организовать с учетом интересов всех. В итоге, сегодня ситуация в нашем городе с управляющими компаниями разная. Кто-то разобрал себе самые вкусные дома, лучшие с точки зрения бизнеса которые практически не требовали ремонта и до сих пор приносят хорошие деньги. А кому-то, в том числе и местным властям, остались худшие, самые ветхие дома. К тому же законодательством распределения полномочий и обязанностей в сфере ЖКХ сильно запутано и плохо сбалансировано. В результате в этой сфере сегодня происходит масса злоупотреблений и мошенничества со средствами собственников. Кто-то сидит и набивает себе карманы. А кто-то сидит без света, воды и тепла. Примерно такая же, как с управляющими компаниями ситуация сложилась и с нашими ресурсоснабжающими организациями. Возьмем ситуацию с набившим Аскомину за последнее время отключениями электроснабжения. Поставщиком электроэнергии и обслуживающей электрические сети организации у нас в республике является одна компания филиал Power City Юг Коломенерго. При этом тарифы на электроэнергию с учетом низкого уровня доходов у нашего населения сегодня просто заоблачные. Для населения 5 рублей 32 копейки за киловатт-час, а в соседнем Дагестане 2 рубля 70 копеек за киловатт-час. Практически в два раза дешевле. Каким образом получилось так, что тарифы на электроэнергию в Калмыкии так разительно отличаются от тарифов у наших южных соседей? Например, некоторые специалисты утверждают, что у нас в республике малое потребление и при этом территориально сильно разбросанные сети, которые необходимо обслуживать и, мол, из-за этого у энергетиков получается мало доходов и много расходов, поэтому и тарифы высокие. Но это было бы справедливо, если бы такая же логика была и применялась к образованию тарифов по всей стране. Но это далеко не так. Как мы видим, в стране есть регионы, где тарифы гораздо ниже, чем у нас, причем тарифы там снижены искусственно, волевым решением Федерального центра в лице Минэнерго России. Поэтому причина высоких тарифов у нас в республике, на мой взгляд, банальна. Наши власти просто не в состоянии продавить необходимое решение в Москве, а наши южные соседи в состоянии. Они, в отличие от нас, ввесены в список льготных регионов, на территории которых установлены особые условия функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии. А вот мы почему-то нет. Бурятия, кстати, с приходом нового руководства Сиденова в такой список была включена и тарифы там мгновенно снизились. Это то, что касается размера тарифов и почему он у нас такой высокий. А теперь давайте перейдем к отключениям, разберемся кто там что должен делать и кто собственно и в чем виноват. Сначала посмотрим, как обстоят дела с точки зрения закона. Так, в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации энергоснабжающая организация является поставщиком и продавцом электроэнергии, а потребитель ее покупателем. Поэтому между нами устанавливается взаимная ответственность сторон договора энергоснабжения. В обязанности энергоснабжающей организации входит бесперебойное обеспечение потребителя электрической энергии, а потребитель имеет право требовать материальную и моральную компенсацию от энергосберегающей организации за причиненный ему ущерб в результате нарушения условий отпуска электроэнергии. Мы видим, что обеспечивать электроэнергии потребителя это не право, а обязанность электроснабжающей организации. Поэтому решать вопросы, как обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии, несмотря на различные и в том же числе неблагоприятные погодные условия, это обязанность поставщика. Но по словам исполняющего обязанности руководителя филиала PowerCityU Callum Energo и в Рио министра ЖКХ, главной причиной неоднократных отключений электричества является большой износ электрических сетей в целом республику и в городе в частности. Между тем, по моему мнению, причиной значительного износа сетевых объектов является в том числе и ненадлежащая эксплуатация электросетевого оборудования, что в значительной мере связано с перекосами в системе планирования и реализации инвестиционных программ, которые утверждаются и контролируются на уровне регионов. В нашем конкретном случае такая инвестпрограмма уже три года ежегодно утверждается и подписывается главой Республики Бату Хасиковым. Анализ структуры этих подписываемых инвестиционных программ наверняка показал бы нам, что проблемы высокого износа основных фондов распределительного сетевого комплекса фактически нашей властью никак не решаются. Скорее всего, туда просто не закладываются необходимые средства. В результате такое перманентное недофинансирование деятельности по поддерживанию технического состояния сетей и оборудования напрямую оказывают сильный негативный эффект на качество энергоснабжения конечных потребителей и, в первую очередь, населения. Увы, но, к большому сожалению, во многом виноваты и мы сами – собственники жилья. Большинство из нас не зная даже основ жилищного законодательства. А ведь наша собственность и ответственность не заканчиваются порогом нашей квартиры или дома. Каждый собственник многоквартирного дома обладает неотделимой долей собственности общего имущества дома в целом, со всеми вытекающими последствиями обладания такой собственностью. Ее надо содержать, обслуживать и ремонтировать. И все это мы должны делать за свой счет. Так нам записали в законах. Отсюда простой вывод, если мы хотим, чтобы наши дома и улицы были в хорошем состоянии, для начала нужно всем нам собраться и обсудить, что в наших домах и на улицах есть и как это все необходимо содержать. Надо разобраться с документами, пригласить специалистов, пересмотреть и перезаключить договоры с поставщиками всех коммунальных услуг, а также со всеми обслуживающими наши дома и улицы организациями. К сожалению, по написанным для нас властимущим законам местные власти по большому счету никакого отношения к нашим домам не имеют, кроме только лишь части содержания муниципальных квартир, а их с каждым годом становится все меньше. Так что пока по действующим законам спасения утопающих дело рук Самих утопающих. Что же касается наших городских властей, то согласно статье 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации к вопросам местного значения городского поселения относится. Организация в границах поселения электротепла, газа и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения, населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. В целом от действий местных властей зависит очень многое. Нормальные думающие о людях власти должны постоянно контролировать и принуждать поставщиков коммунальных услуг проводить все необходимые профилактические мероприятия, заранее не дожидаясь прихода холодов и непогоды. Кроме того, местные власти могли бы здорово помочь собственникам например, организовать собрания, на которых предоставить собственникам грамотную юридическую консультацию по правилам взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг. Помочь избрать и обучить старших по домам, выстроить работу управляющих компаний так, чтобы их работа была эффективна, приносила и прибыль компаниям, и пользу людям. Организовать все это несложно при желании. Конечно, это возможно только если наши власти будут хоть как-то зависимы от населения, но, увы, пока это совсем не так. В заключение хотелось бы отметить, что у всех участников процесса обеспечения населения электроснабжением, энергетиков, властей республики и города и другими коммунальными услугами есть свои конкретные обязанности, которые они должны неукоснительно соблюдать. Но по факту, если исходить из того, что отключение электричества, воды и отопления у нас в последнее время происходит постоянно, можно сделать вывод, что со своими обязанностями никто из них должным образом не справляется. На этом все, большое спасибо, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашим видео по материалам статьи Юрия Обушинова. Команда канала ZAN онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку